привет уважаемые подписчики и сегодня в своем видео мы будем устанавливать windows 11 на виртуальную машину что нам необходимо нам необходимо сама виртуальная машина сейчас мы будем создавать так давайте напишем windows 11 4 гигабайт памяти оставим создать новый виртуальный диск так папка машины папку машины мы укажем сюда vm ВМ... давайте 11 не существует создать папку 11 вот так <клёх> нажимаем создать и создаем VDI жесткий диск. Так, 80 гигабайт. Угу. Создать. Так, Windows 11 виртуальная машина создана. Переходим в настройки. Выбираем носители. И указываем образ оптического диска. Так, он у меня был скачан загрузках вот windows 11 Окей, OK. выбрать так в принципе наверное у нас пока все процессора 2 нажимаем ok и пробуем запустить Итак, загрузчик у нас отработал, язык русский, нажимаем далее, установить, начало установки. Итак, дорогие друзья, появилось окно установки Windows, активации Windows. У меня нет ключа продукта и нажимаем, ну давайте установим с вами Windows 11 Pro нажимаем далее запуск windows 11 на этом компьютере невозможен этот компьютер не соответствует минимальным требованиям системе для установки этой версии windows Ха -ха -ха. вот так вот ребята чтобы исправить нам эту ошибку установки необходимо нажать shift f10 и Перейти в реестр. Набираем Regedit, Нажимаем Enter. Я уже все прописал. Показываю вам. Переходим по пути вот этот High Local Machine System Setup и создаем папочку LabConfig. После того, как мы создали LabConfig, нам необходимо создать параметр DWORD 32 бита. Вот он. Я уже создал Bypass Security Boot Check и Bypass TPM Check. Ну, то есть нажимаем правую кнопку мышки «Создать». Параметр word и здесь уже набираем. А, далее, после того, как мы создали, нам необходимо зайти в него и поставить значение «Единичку». По умолчанию она стоит 0. То есть, она по умолчанию 0. Заходим два раза, нажимаем «Единичку», «Ок». OK. После того, как мы все прописали, закрываем, закрываем окошечко, опять выбираем Windows 11 Pro, нажимаем «Далее», и сейчас у нас должен быть обходной путь. Да, посмотрите, я принимаю условия, нажимаем «Далее», выброшенный только для Windows, «Далее». И все, у нас началась установка Windows, копирование файлов. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.